Доброй ночи, дорогие друзья! С вами Школа Сео для Грудничков. И этой темной октябрьской ночью, как вы думаете, какой больше всего вопрос волнует человечество? Ну, может быть, не все человечество. Ну, какой вопрос волнует, например, когда наступит апокалипсис, допустим, или как достичь освобождения, э, или как, где заработать денег, как правильно молиться, например, такие вопросы, как найти вторую половинку, или хотя бы четвертинку, найти, да. Нет, на самом деле целый день и ночь, и вообще уже много, наверное, месяцев подряд, некоторую часть человечества а, волнует вопрос как перекачать видео с контакта на youtube а, в общем то собственно воспользоваться можно а, предложенной информацией погуглить и воспользоваться а, всеми предложенными тут способами попробуем я начал пробовать видео по рекомендации а, на сайте, на сайте, а, куда можно просто вставить ссылку и а, перекачать на компьютер и а, залить на YouTube. Как мы делаем? копируем а, с, код для встраивания а может быть копировать ссылку на видео может быть ссылку на видео попробуем вот сайт который нам рекомендует вставляем вот как мы видим да, не поддерживает. <coughs> Хорошо, установите видео э, Download Про, чтобы скачать аудио-видео с этого сайта. Хорошо. Установим. Из каталога Опера, Кликнув по ссылке, угу. зайдите на сайт. Так, откройте расширение. Замечательно. Попробуем, попробуем сделать так. Установим. Разрешение. Просмотр и изменение ваших данных на посещаемых сайтах. Управление скачанными файлами. Нет, это нам не подходит. Это нам не подходит. Спасибо большое. Вот допустим еще одно. Установить. Save from net помощник. Ну его я собственно уже установил. я уже установил, могу еще раз показать, скачать, да, так, что это у нас тут такое, показывается, скачаем, И читаем. Этот тип файла может повредить компьютер. Факторы риска. Ну, понятно. Ну, в общем, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Запускаем. Значит, да. Вот, и здесь мы видим, а, пожалуйста, прочтите следующее лицензионное соглашение. Вы должны принять условия этого соглашения перед тем, как продолжить. Но, как известно, что русские быстрее всего читают. Эти, эти все э, лицензионные соглашения на любом абсолютно языке, переводят просто, просто где-то как-то на уровне подсознания, переводят бесплатно и э, без регистрации в один клик. А что здесь написано, что я должен буду э, потом, э, может быть отдать квартиру свою, может быть, я тут же кому-то завещал, или, может быть, на орга, орган какой-нибудь, я не знаю. В общем, в любом случае, что я могу сделать? Я могу сделать восстановление системы и удалить потом все это, если это мне не понравится. Ну, нажимаю «Принять». Так, полная установка. Установить э, и рекомендуемые программы и настройки Яндекса. Програм э, значит, устанавливая, вы соглашаетесь с лицензионным соглашением Я Яндекс браузера и настольного, э, настольного пол Яндекса. И что, и что нам пишет? это соглашение а мы не можем узнать подробности вот видите как или мы можем сейчас мы узнаем что нам предлагает программа замечательная. Сейчас у нас на, на какой-то момент управляется, как вы знаете, у нас тут все управляется техническим нашим директором, который сегодня провел полную полную стабилизацию подключения сети. Да, когда наш технический директор проводит полную стабилизацию, как вы видите, у нас все Прекрасно. У нас все прекрасно работает, видите, как все э э э э э э э чистый белый экран, то есть полная стабилизация, потому что у нас хороший технический директор. Э я просто хочу выяснить, что нам предлагают. Вот то, что нам по-английски предлагалось, это все понятно, что ничего плохого нам там не предлагалось. А вот что нам предлагают по-русски, можно почитать, хотя бы понять. Можно, конечно, гуглом перевести с русского на английский и также быстро прочитать и принять, но как бы хотелось бы немножко на родном языке почитать. Так, ну... придется нам звать, наверное, опять наш технического директора. Да. Ну, если файл может повредить компьютер, ну, может и не повредить... А, вот, собственно, что. Вместе с программой, так, можно получить полезные... Так, она... А, так. Удобный доступ. Встроенный переводчик. Менеджер брау... браузеров. Так, а где же вся эта замечательная информация так значит ну собственно Яндекс в качестве домашней страницы в браузере с новостями. То есть, как мы поняли, у кого Яндекс, собственно, элемент Яндекса, тот может, тот может попробовать. Но у меня Google Chrome, поэтому мне это все прекрасно и все не подходит. Может быть, код для встраивания попробовать. Кот, да. Кота, может быть, сюда встроить. Так, попробуем еще раз позвать нашего. Мне кажется, нам нужен помощник технического директора. Я уже подумал над этим. Маленький, маленький помощник технического директора. Не удалось, э, рекомендуем установить, а мы уже его пробовали, да? В один клик не получится, то есть, ну, как бы получится, но тогда у нас, как я понимаю, будет Яндекс э, э, браузер, да, и э, домашняя страница Яндекс, ну, в принципе, что, что я могу сказать? Я могу сказать вам только одно. Что сделаю я так, в общем-то, с помощью программы, которые я снимаю видео, да, я сделаю так. Сделаю так, сниму это видео. Железной дороге я сказал сердцу стань бой, Эту песню о снах десять лет для меня не срок, Ведь моя цель на сороге Десять тысяч годатых носок в облаках, Десять лет для меня не срок. Пусть моя цель на десять тысяч рогатых носов в облаках Утром я просыпаюсь, Не иду на пробежку, Впереди была самая адская ночь. Никто и никто мне не в силах помочь Носороги летают, я, наверное, брежу, И никто, и никто... Носорога, и спроси, каково ему там в облаках. Ты взлети к небесам, догони носорога, и узнай, каково.